Друзья, всем привет! Меня зовут Амир Ахтямов. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск программы «Смотрите, кто пришел», так как нашу программу посетил не профессор, не преподаватель, а творческая личность Альберт Нурминский. Альберт. Альберт, еще раз здравствуйте! Привет. И большое спасибо, что нашли время, что пришли на нашу программу. Спасибо а, вам очень Готовясь к нашему интервью и листая ваши соцсети, я э, увидел, что вы недавно приехали из отпуска, и крайним местоположением был Дагестан. Угу. В связи с этим мне было бы интересно узнать, а насколько для вас важны поездки, путешествия, и насколько это помогает вдохновению и написанию нового материала? Mm -hmm. Ну, знаешь, э, так скажу, поездки — это часть жизни, как бы постоянно в дороге, то ли тур, ну, где бы я ни был, то домой я езжу, да, постоянно в дороге, постоянная суета. И вот, это, вот этот отдых, он как бы нужен был для меня, потому что давно уже нигде не ездили с этим ковидом, никуда не ну, толком невозможно было выехать, и как бы выдался от, отлично, отличный случай отдохнуть с, друзья, с, с друзьями, с родственниками. Мы арендовали машину, и как бы поехали отдыхать. Очень классно, мне понравилось, все было классно. Как бы стимул э, вдохновиться, да, какой-то такой необычной атмосферы, так скажем. Ну, и вообще просто отдохнуть на релаксе, на кайф а вы считаете себя в этом плане сентиментальным человеком? Ну, то есть, насколько для вас важна вот э, хорошая погода за окном, знаю, горы, море, или нет, это никак? Нет, я считаю такого, нет, на меня такие факторы не влияют, потому что, на самом деле, даже отдых, э, такие красивые пейзажи для меня не столь важны, потому что у меня тематика своя такая, ну, своеобразная, и вот эти горы, красивые пейзажи, отдых, он чисто для души, а для профессионального... Ну, для профессиональной моей деятельности, для вдохновения, я ищу более серые тона, что-нибудь такое заброшенное, потому что, ну, какая-то такая атмосфера мне больше по душе. Более мрачная? Да. Андеграундная, так скажем. Солидарен. Знаю, что вы росли как раз-таки на западной музыке. Eminem, 50 Cent, Biggie. Да. Но мне очень интересно было бы узнать, что для вас значит рэп. Вот могу объяснить. Для меня рэп — это как некий протест, то есть в его основе всегда лежит нерв и боль, с которой автор хочет поделиться со слушателями. Но именно это можно сделать в любом другом жанре, но именно в рэпе, лично для меня, это наиболее остро гиперболизировано. Вопрос. Рэп — это протест или же просто ничего не значащая поэзия и слова на бите? Нет. Э, хочу сказать, рэп — это, конечно же, сильное, э, так скажем, сильное направление, которым ты э, говоришь, то, что у тебя на душе, то, что ты хочешь сказать, то, что наболело, да, способ высказаться лично для меня это способ высказаться о какой-то, допустим, проблеме, о каком-то э, переживании, который я, через который я прошел. И для этого я ну, более для меня ближе рэп, хип-хоп направление, не, не то, что, допустим, рок, есть попса, да, есть там еще какие-то ну, стили, вот именно рэп способ, как, способ высказаться для меня лично и мне это очень по душе, мне это нравится. Как да, я пишу текст, э, я прям вкладываю частичку души. То, что я вот хотел бы, вот у меня есть вот на душе. И вот. Погнали, написал. А это все копится как-то вот, ну со временем? Или вы, например, вот заходите в комнату, за, заходите в студию и сразу же выдаете материал? Э, ну, всегда по-разному, да. Это в какой-то степени это копится, потому что накапливается, накапливается, но. Это и копится, и я сразу же делаю какие-то пометки, сразу ну, записываю текст, чтобы не забыть, потому что что-то всплывает, хоп, классная какая-то идея, что-то ты увидел, потому что куда бы ты ни был, что бы ни произошло, какая-то ситуация, хоп, ты запечатлел, мне это нас, зас, настолько затронуло, как бы и я бы хотел об этом сказать, и думаю, вот как раз вот классная идея, как бы увидел отношения людей, ну вот, что бы ни было, что бы ни происходило в жизни, со мной, с другими, как бы я за окном что вижу, вообще в Бире, ну, во всем понял. А, Альберт, а расскажите чуть-чуть о своем образовании, где учитесь, на кого, если не секрет. Не секрет. Я учусь в Казанском кооперативном институте. Uh, уже закончил бакалавриат. Вот по, планирую поступить на еще два года. Магистратуру. Магистратуру да. uh -huh. И как бы а до этого я закончил один как из бы классов. Uh -huh. Закончил казанский э, техникум, этот автотранспортный, с красным дипломом. С отличием, и вот как бы сейчас мне скоро, Аллахса, так скажем, еще два года, и будет полное высшее образование. Дай бог. А, что вам больше всего нравится в вашем образовательном учреждении? Может быть, администрация вуза, преподаватели или атмосфера студенчества? Знаешь, у меня вот на самом деле все, все так понравилось, когда я только поступил, само отношение, само как-то как тебя принимают, со, своя. Ну, вот эта творческая деятельность, mm -hmm. вот эта энергетика, она у меня очень по душе и люди как-то сразу такие добрые, как бы по душе мне сразу понравились, с кем, это очень важно, мне кажется, именно в коллективе, очень удобно контактировать, как бы работать и мне вот эта вся, вот эта атмосфера, вся эта движуха для меня прям важна, потому что сразу, когда человек, ну, знакомишься с человеком, ну, есть какой-то вот, либо человек отталкивает, либо, mm -hmm. а тут мне прям все понравилось, и, как уже я повторяюсь, Само отношение, сам сам кооперативный студент, он сам по себе красивый, какая-то у нее вот, ну, внутри uh -huh. такая атмосфера домашняя. Прям сразу, знаешь, я понял, что да, вот круто мое, ну прикольно понравилось. И люди такие же, как бы люди. И вокруг. люди, вот я именно говорю, что окружение оно такое прям творческое, все такие. Четкие, классные люди, такие образованные, ну как бы своя... все на своей движухе, на своей волне, и это все связывает, кто-то творческий, кто-то больше там инженер, кто-то, ну вот, и все это, когда ты приходишь, в об... какие-то общие идеи, что-то приходит, и все это мне понравилось, нравится по сей день. А вот опять же, о движухе, вот эта вся суета вам очень нравится, но как вам удается творчество uh -huh. и учебу совмещать? Нужно же экзамены сдавать туда-сюда. Ну вот, да, сюда. несмотря на то, что как бы я уж постоянно туда-сюда, Гастролирую бывает ну, выступление. Я стараюсь ну, не бросать это дело, потому что как бы, я же не просто так поступил, для меня это важно. Я как бы не отличаюсь от других студентов, хожу, учу, сдаю, как бы, ну так. Все успеваю, и, да? Ну, ну, стараюсь все успевать, как бы понятно, что где-то что-то можно, но ну, не, не можно, а как бы, правильно сказать, могу чуть-чуть пропустить, но все равно я ответственно к этому отношусь. А имеются ли меры поддержки вот у вашего института в рамках, ну, для творческой молодежи? Кто учится именно там? Или для меня? И для вас, и кто учится. Ну, вот есть какие-то меры поддержки? Концерты, какие-то кружки туда-сюда. Вот вот, ну, но, вот я когда именно поступил, сижу, ну, люди знали то, что вот, да, вот, да. как бы, заочно меня знали, хотя не многие, но... И к творческим людям все равно относятся, как бы, там, ну, положительные. Есть свои дополнительные какие-то балок и из-за чего ты ну, еще лучше как бы хочешь себя проявить, потому что это скажется на твоем, на твоем личном деле. Как бы для тебя это только будет плюс. А поддержка, да, конечно, там есть огромные залы, я даже удивился, а, огромные ну, комнаты специально оборудованы. Ну, для, пожалуйста, есть у тебя есть какой-то талант, там есть э, творческие кружки, и все, ты себя можешь там проявить. Очень классно проходит. Э, каждый год студ-весна, в котором мы принимаем активное участие и занимаем, ну первые места, выигрываем гран-при. Ну, были вот сколько на протяжении последних лет. Очень здорово, что выделяется время и молодежи, это прям и их творческому развитию, это прям Да, круто. творческие кружки, где-то мы сидим, собираемся, вместе беседуем. Э, студентам тоже интересно, как бы, ну, я уже, как бы, сформировавшая личность, и как я делюсь своим, как бы, опытом с ними, и, как бы, они задают вопросы, и я вижу в них какой-то потенциал, и мы вместе можем чего-то добиться. Круто, здорово. Вот... Тем более мы с Татарстана все вместе, как бы, на, для поддержания, ну как бы же все это равно мы своего, для меня своего, это своего... стало ближе из-за этого как бы круто, когда мы что-то не только я, да, еще другие ребята, пусть не будут там бусин брейпик, ну кинематограф, ну что угодно, mm. просто где ну, я просто называю это творчество, ну как вот, ну здесь. здорово, что вы поддерживаете, вот да, именно мысли да. с такими категориями, это реально круто Давайте сейчас к творчеству вернемся. Uh -huh. Опять посмотрел множество ваших интервью, и там много о цифрах, треках, просмотрах, статистике, как бы вопросы достаточно банальные, и как бы они повторяются. Uh -huh. Но не нашел ни одного вопроса о первых шагах в эту культуру. То есть знаю, что вы занимаетесь этим с 13 лет, это было изначально вашим хобби, но а, все-таки с чего все началось, помимо любви, как мы уже говорили, к американскому uh -huh. рэпу? Помимо любви, ну я думаю, основной это именно любовь. Не знаю, как это... это... Ну, я, если рассказывать, то начну прям с начала, когда появились только вот эти, ну, наверное, не появились, когда они у меня появились дома, DVD-диски с клипами западных исполнителей. Они мне первый раз, ну, брат их привез домой, и как бы я вот, ну, что смотреть, да, как раз, наверное, «Каникулы», я не знаю, как это было, и просто мне понравился, ну, этот речитатив, как они одеваются, ну, все, как это все преподносит. И я старался, ну, их дублировать, ну, как правильно сказать, дублировать, подражать им, uh -huh. как бы, и все вот с этого началось. Все, плееры, эмпатришки, все это, -то. пошло дальше, дальше. Я сам пытался как бы написать, ну, я владею как бы на тот момент, не то, что владею, я как бы и на русском, и на татарском разговаривал, но мне ближе был татарский, тем более я рос там в селе, не, в город еще, ну, как бы на тот момент еще не заезжал. Это вот 13 лет, сколько, на 14 лет. Все, я жил там, и я пытался, я такие плюшевые микрофоны сам покупал, дома на компьютер записывал какие-то программы. И постепенно, постепенно творчество не останавливалось, я постепенно, постепенно, так скажем, рос, записывал уже на более улучшенных э, студиях, и вот это на сегодняшний день привело к тому, что я уже сформировался как норминский, люди знают, людям нравится творчество, Также пишу, не забывая свой э, язык, ну, это, на татарском вот тоже скоро будет песня, спустя там сколько-то, три года, я уже давно не писал. Вот, наконец-то мы выпустим татарскую песню. А вот с какой песней, вот как раз какого трека вы для себя поняли, что, мол, я красавчик, я сделал, обо мне заговорили. Ну вот, что чувствовали в этот момент? Честно говоря, такого не было. И, ну, как бы я не позволял себе такого, то, что вот я красавчик, вау, круто. А все началось с 2018 -го года. Ну, в 17 году в декабре я написал самую первую на песню на русском. Думаю, вот, ну, просто охота была написать как-то, потому что на русском излагаться мысли... Ну, все это мне на русском mm -hmm. легче. И написал первую песню, и как бы в 17 году в декабре, и на следующий год, ну, как бы в 2018 году летом, они заговорили, то есть везде на, шум, на слуху эта песня, как бы люди нравятся, люди слушают, они как бы не знают, кто исполнитель, но вроде бы, потом же, ну местные как бы знают, вот, а ты видел вот этот там, знаменицы тебя слушают, и, ну, прикольно, классно, а так, такого не было, что вау, ее красавчик, смотрите, какой я, нет, такого не было, как бы, скромненько, круто, вам понравилось, ну все, молодцы, супер, а так, но, такого не было, что я там восхвалялся, там, знаешь, но... Задирал и шел ну, такой, ну это правильно. Но я сейчас говорю немножко не о как бы, не о том треке, который залетел ну, там, а, по всей угу. стране, а именно о вот первой работе, когда друзья сказали, ну, круто, Альберт, ну молодец, прям интересно. А вот, это был? вот были как раз э, первые треки на татарском, когда 13-14 лет, наверное, было, когда записываешь просто, ну, как бы выкладываешь в соцсети, и как бы люди слушали. На первый момент это так было стрёмно слышать свой голос, ну, кто, кто занимается творчеством меня поймет, потому что было ну как бы такой, да, непривычно, типа выключите блин, пожалуйста, как бы дома-то окей, если ты слушаешь один, то классно, а вот когда ты уже в обществе слушаешь, тебя слушают, так стрёмно это. Но потом со временем, со временем это проходит, ты привыкаешь и все классно. То есть если людям заходит, почему бы нет, вау, круто, здорово. Но вот возвращаясь к вашим хитам, практически ну каждый ваш сингл залетает и его слушают, ну по всей стране буквально. Да, ну да. Ну Действительно, очень очень больш... очень большая очень хорошая статистика, очень большие просмотры. Но вы для себя нашли ту самую формулу хита, за которую гоняются все ну, музыканты? Или же все происходит вот в моменте, вот так по щелчку пальцев? Да, вот правильно говоришь, то, что все в моменте, потому что я как бы мог делать песни в одном стиле, в одном жанре, как бы вот хип хоп underground такой вот, да -да -да. медленный, да, как это все было. Но это будет уже заезженная тема постоянно. Я могу сотни песен таких выпустить, ну как бы да, они залетят. Но интерес как бы этом ну я уже это прочувствовал эмоции какие-то пережил мне хоть что то что-то интересно что-то я из этого в моем ну, то есть в репертуаре нурминского есть не только хип-хоп да как бы есть такие мелодичные песни как были попсовые есть э, сейчас как можно говорить дабстеп да, да такие ну как бы зашумел район да типа такие вот уже энергичные под прямую бочку то есть все это творчество оно уже идет развивается и я с каждым с каждой песней я делаю э, какие-то новые звуки делаем мы какие-то новые ну приколь какие-то прикольные фишки современные соответствующие сегодняшнему времени то есть вот у меня вчера вышел трек он совершенно отличается от того как как я выпускал допустим три года назад mm -hmm. это вообще ну как бы да люди возможно его не поймут потому что скажут Альберт ты же вот в таком стиле блин выпускал выпускай пожалуйста так же. я все понимаю окей такие будут просто для меня как бы, ну, неохота останавливаться, зацикливаться на одном. Я постоянно себя пробую. Вот, то есть процесс развития, если, допустим, такого не было, не было песен Валин, допустим, вот как mm -hmm. Зашумил Рен, которую вы знаете, люди знают. То есть, если бы я остановился на хип-хопе, но ну, на андеграунде, то как это говорит, на медленном стиле, да, mm -hmm. как песен G, вот, ну, как бы мне, ну, кто знает, кто знаком с моим творчеством. То есть... Такие только были. А благодаря развитию, то, что я ну, не побоялся, ну, захотел, там попробовал, рискнул, появились какие-то еще новые хиты, которые вау. То есть аудитория расшилась намного. То есть были вот аудитория, вот underground, вот еще такие четкие пацаны. А здесь я сделал песню более любовную, допустим, mm -hmm. более под другой бит, под другой лад. И аудитория намного вау, типа, ты так все делаешь? Это типа ты? Вот же у тебя такой стиль. Ты же там вот такой, ну, пацанский, а тут ты такой... Блин, круто, крас... Ну, даже такая, такое было. Ну, эксперименты ведут как бы к росту, к развитию. По-любому, да? да. Кстати, я какое-то старое ваше интервью видел, где вы на стриме, что ли, с кем-то, и вы говорили, что хотели бы сделать минусовку и трек, а, и, чтобы там присутствовал хор. Да, Что-то да, да, такое. Да. Вы ну... пока что эту идею не, ре не реализовали. Но вам интересно было бы вообще как-то посотрудничать, может быть, может быть, поработать с музыкантами, которые конечно, умеют конечно, в этом силе очень... и шарят за это? да мне очень нравится то есть я только за общение за комьюнити так скажем mm -hmm. да если какие-то допустим мой репертуар этот рэп а если люди придут с другого допустим вот тоже допустим хор mm -hmm. мне, потому что я знаю это очень как, да это очень классно и есть уже опыт как раз западные исполнители также делали и я бы я уже видел я слышал ну как бы это классно звучит это все можно сделать здесь mm -hmm. у нас ну в татарстане как бы если есть люди как бы которые еще не до конца зажглись в скобках, так скажем, да, есть, пожалуйста, давайте ну, как бы, пообщаемся, может мы к чему-то интересному придем, сделаем, запишем, и это может получится намного, ну, скажет, вау, может быть, не какие-то маленькие аудитории, а может быть на, на огромную аудиторию охват. уже, да, и на больших сценах выступать. То есть, если у меня уже аудитория, как я говорил, такая, ну, как бы более пацанская, такая, да -да. ну, как ну, молодежь. а здесь может, допустим, уже какую-то э, песню сделать более для взрослых. Ну, кое-что уже такая аудитория будет. Ну, ну либо наоборот время. молодых, но немножко, которые слушают немножко другую музыку, более такой америкализированную Да, да возможно, ну, я говорю вот взять разные <coughs> стили и кто на что гораз, как бы Не. попробовать, ну и, и по просто появится какой-то микс прям классная вещь, что интересно. А, наткнулся на ваше старый интервью тоже и где вы рассказывали, как придумывали трек Джип. Цитата: сидел, я сидел на даче, чисел картошку. Всегда ли лук чисел лук да. прошу прощения всегда ли вдохновение приходит самый ненужный момент и можете вспомнить и рассказать вот по такой же аналогии как придумали трек валим все это было на самом деле так и есть я ну как бы лето на том момент как раз я еще ну там у себя за городом это наверное была осень да потому что лук ну как бы мама там загрузила меня с чем-то ну как бы надо было на гараж понять урожай что собрали сижу. да а? урожай собрали конечно или... да как бы да мы же там оттуда и свой урожай угу. И все вот реально как бы у меня на тот момент, что в машине всегда был блокнот как бы я не записывал как-то я даже ну для меня записывать телефон это было как бы ну не не мое вот тетрадка по старому по олдскульному, как все делается и все я реально сижу и я не знаю как-то я настолько мне это надоело, что я чищу лук какой-то ну прикинь пацан сидит чистит лук вообще ну не это не мое короче и типа купить баджип, уехать бы от этой вот этого, ну, не видеть бы, типа купить баджип бронированный, весь заряженный, то типа, ну, чтобы не лезло чтобы не нечесть. То есть, чтобы вот это вообще ничего не видеть, просто реально уехать. Закрыться, чтобы да. Никто в не этом. достучался до меня. И я просто спускаюсь, у меня еще, ну, гараж двухэтажный, я быстренько спускаюсь, купить баджип бронированный, что-то такое, ну, как бы реально это было на, ну, вот на таких событиях. А по поводу песен Валим, тоже необычный случай, я, ну, как бы... Откровенная сцена, я моюсь в бане. Ну, как бы сижу, и я вот не знаю, мне нравится в бане. Плюс, почему э, кто занимается вокалом, наверное, подтвердят, там акустика вот в душе, да. в бане, она такая я прям хороший, прикольная. Как и, будто и, ревер стоит. И, да, вот и уже автоматически все стоит, ну, эффекты стоят, и просто сидишь, напиваешь, у тебя прикольно появляется. Ну, и просто. Я не знаю, как это. Ну, наверное, так и должно было быть. Я весь мокрый, сижу, что-то там валим, валим, что-то на что-то валим. Валим Гелендваген. Валим Гелендваген. Ничего. Я, я, короче, отвечаю. И на тот момент я уже, это какой, 19-й год? Или, ну да, 19-й 19 год. год. Я выбегаю мокрый, вот просто, ну, в сене. У меня руки мокрые. Как бы, я беру телефон. Он еще не записан, ну когда мокрый, mm. не трогает, не записывает. Короче, быстро быстренько вытираю. И вот валим, валим Гелендваген. Я записал вот эту строчку, все. Это просто гениально. Валим, валим, гениально. Что бы я бы ни написал, это бы залетело стопудово. Просто... Самое главное – это вот фишка, ну, либо фразы, либо какие-то вот, ну, за фишки. Зацепиться за что-то, да. да? И вот эти две фразы, они самые... Ну, mm. Потому что дети, даже которые 2-3 годика, yeah. они не умеют разговаривать, но они валим-валим, mm. ну yeah. Это повторяющие фразы, которые заедают в голове и самые которые сделали большой акцент ну, в песне. Здорово. А давайте сейчас поговорим о ваших концертах. Вот можете вспомнить какие-нибудь курьезные случаи, вот, связанные с фанатами, не знаю, может, драки. Или же вы там, не знаю, после чека вышли на концерт, и, не знаю, перестал работать звук, микрофон, что-то задымилось. Вот что такое можете вспомнить? А, да, я выступал в Томске, не знаю в каком году, 19 наверное, в 20-м уже ковид начался. Да, либо mm. ну, наверное, в 19-м, да. И у меня было два города, Томский и Омс, ну, как бы, не помню, точно было в Томске, mm -hmm. но первый город не помню. И. После первого концерта у меня сел просто сел голос, короче, ну просто, а у меня уже как бы, далеко же еще это, да, обратно уже не видишь. И что делать? Я, такой, я не знаю, что делать, ну как бы давай поехали, ну что делать? Концерт ну, уже да. люди там, ну плюс 400 купили, ну, да. да? Окей, все, мы пришли. И, короче, а у меня все минусовки, я не к тому, что я хвастаюсь, ну как бы я пою под минус ну, то есть нет плюсовок никаких. Ну, все вживую? Все вживую, да, у меня там 26 песен, 20, ну 24, 25, 26 я так исполняю, как бы уж там. Полтора часа программа идет вот так. И то есть я же понимаю, что минус, и мне голос вообще, ну х, все, х, mm -hmm. голоса нет. И народ уже зашел, я вышел. Я говорю, ребят, всем привет. Как у вас в стране? Я говорю, Слушайте, ребят, вот поймите, пожалуйста, правильно, типа, э, у меня сел голос, но я хочу выступить. Можно я, пожалуйста, под плюса, ну, mm -hmm. плюс выступлю? Они такие, да, Альберт, mm -hmm. я, я говорю, я. А там же еще, ну, все согласно купленным билетом. То есть, кто купил вибили, допустим, с ним фоткаемся, да, uh -huh. ну, а остальные, ну, я и так стараюсь как бы со всеми фоткаться. Я говорю, давайте я со всеми сфоткаюсь за это, то, что простите, ну как бы косяк мой. Uh -huh. Я со всеми сфоткаюсь, как хотите, там, селфи, потому что это начинается там кто-то селфи, кто-то там, ну, а потом расскажу. Uh -huh. Секреты все. То, я говорю, автографы вам дам, ребята, там разыграны. Ну, как бы, ну, реально я за собой чувствую, давайте как бы этот, я исправлюсь. Все, они там начали хлопать, Альберт, давай. А до этого я дал э, звуковику задание скачай говорю, плюса с интернета. Ну, пусть у меня нету. За день до концерта? Не, или? не за день, в день. Ну, а. как бы мы за 4 часа приезжаем и чекаемся, ну, как бы, репетиции, все, выставляем звук туда-сюда, свет. И я говорю, у меня голос, я по-любому буду вспомнить, ну, скачайте, ну, клипы, я там, спис... не клипы, а эти, ну, песни. Угу. И все, короче, он включает клип, э, песню, и там, короче, ну, он откуда-то скачал пиратский, и там начинается реклама. Представляешь, какая-то группа, вау, там представляет. И ты представляешь, ну как бы оригинальный гос начинается <смех> этот, то есть какая-то реклама в начале да, трека, да. ну как бы там специально вкладываешь лоу, или ну, там переделанные миксы какие-то он скачивает, он же уж не знает. Ну, не официально скачиваешь, да. не официально да. никому, и я стою, все такие угорают, это так было смешно. А потом уже как бы вот эта реклама проходит, и начинается, и все, уж мы там начали качать, ну было очень классно. И даже, знаешь, это настолько было комфортно и тепло, потому что в конце... Люди прям благодарили, вообще типа, красавчик, молодец, я говорю, да, уже... ну, спасибо, ну, а аудитория приняла, на... да? да? Да, то, что аудитория, наоборот, еще стала ближе, ну ты, говоришь красавчик, можно было обменить, ну, ну, да. ну все, ребята, но нет такого, как бы уж, подошли так, что, ну, сделали и прям, я говорю, даже запомнил, что вот эти города, хотя, вот у меня было 200, я на тот момент вел счет, ну, типа, у меня был дома, когда еще на районе жил, План по завоеванию мира, и я как бы, у меня mm. ну, как бы, день первый, день второй, никогда mm -hmm. меня спросят, когда, Альберт, ты добился успеха, за сколько дней ты добился, я вот говорю, вот у меня. И на тот момент 213-220, какой-то город у меня уже был, 200, ну, за всю О, мою карьеру, расписано. 213 у меня выступлений было. Mm -hmm. Я к тому, что я города не запоминаю, но ну, сколько городов, представляешь, по mm -hmm. России, в Европе выступали, в Украине выступали. И, а этот город именно вот Томске запомнил, и это то, что вот так именно было, и аудиторию прям я благодарю, мне очень понравилось. Ну, супер. Вот такой курьезный случай был. Здорово. Ну, не каждый артист на российской сцене будет так делать. В основном отменяют, говорят, ну, как бы, ребят, я заболел. Да, вот я говорю, мы просто да. далеко, он же далеко находится, из-за этого мы же не стали, я просто объяснил ситуацию. А если бы они сказали нет, то мы бы сказали, окей, все, ладно, понял А тут они, блин, давай, я еще сделал так, что давайте спускайтесь mm. ко мне. Ну, то есть, ну, я редко так делаю, то есть, отдайте, а кто хочет, типа, а. блин, я и со мной <laughs> на сцене, то есть, Сели я там, допустим, ну, я понимаю, что я не вытаскиваю, я ему даю микрофон. Как бы такая фишка, но с другой стороны, человеку приятно, что ну, стал, да. ну кумиром. Поучаствовал. Да. Здорово. А, вот если говорить про российский шоу-бизнес, то опять мы сказали, что не каждый сделал бы так же, uh -huh. откровенно говоря. Но вот если абстрагироваться, и вот кого вы могли бы выделить для себя, как вот крутой артист, как крутой персонаж? Я знаю, что вы не особо себя приравниваете к шоу-бизнесу, обходите страной, uh -huh. но вот, вот если подумать... Именно из русского? Да, вот из нашего, вот мне интересно. Американцев-то понятно, там много можно назвать. Но вот, вот кто вот для вас, вот он интересный, можете сказать. В позитивном ключе, в негативном будет следующий вопрос. Ну, короче, я вот для себя сколько замечал, э, очень же круто, этот шоу бизнес. он везде, вот эти сплетни, какой-то разврат, какой-то все, какие-то создают интриги там, кто женится, кто разводится. Я вот замечал, как раз возвращаясь вот к следующему вопросу, наверное, видел Тимати, то, что везде он там развелся, или там, ну, все же ну, да, на этом хайпуют, да? Фиархот. Но я вот уважаю, хотя я очень ну, не кумир русского рэпа, вот я уважаю Басту, хотя я вот за ним никогда не наблюдал, что у Басты что-то ну, в семье творится, и он выносит э, mm. это на общее, то есть mm. на обозрение, то есть я вот никогда такого не видел и не слышал, хотя я за не слежу, не смотрю ни Муз ТВ, ни что-то, ну, я вообще не слышал, может, это и было, но просто на моем опыте я никогда не видел, я видел зато, как Тимати там, ну, везде как бы понятно, это поддержание имиджа, это, как бы, это элемент шоу-бизнеса, но я хочу сказать, что вот именно Баста в этом плане красавчик, потому что э, что остается в семье, он должно остаться в семье, то есть не надо это выносить э, в люди и показывать, вот, смотри, я там, а у меня жена там купила, наверное, уж я не знаю, что там у них происходит, просто я за ним не замечал, из-за этого я вот единственный такой пример привожу, хотя я уже два года назад за этим как бы тоже кому-то говорил, я говорю, вот, наверное, бас, хотя я за него тоже не знаю, я знаю, что его Василий зовут, как бы, и вот реально он молодец, мне кажется, то, что он делает свое дело, и то, что у него шоу-бизнес, это шоу-бизнес, а вот то, что дома, как бы он не выносит это, то что угу. остается дома. Вот для меня вот, наверное, он. Сокровенный остается сокровенным. Да, да, да. Вот, ну, несмотря на ваш вот хулиганский образ, угу. татухи, стиль, у вас ну, ни с кем нет скандалов, да, по-моему? Никаких скандал. стычек, да. Нет, такого, если даже, нет, они, если даже есть, это же, э, как сказать, правильно, ну, вот, как я считаю, если даже есть какой-то скандал, лично и, а его, и лично, и, а его же еще могут специально навязать, что а -а -а. ну, давай, там, узнать, что человек на хайпе, допустим, и с ним специально ему, как бы, да, делать козни, чтобы на этом хайпануть если даже какой-то вот почему я еще ну, не приветствую батты, потому что там ну то есть оскорбление mm. на публику то есть ты специально играешь mm. унижаешь я такого избегаю если даже у меня какие-то конфликты возникнут или возникают я их стараюсь решить один на один то есть ну чтобы никто это не увидел никто об этом не узнал то есть это ну опять-таки э, это мое личное дело то есть у меня нет цели чтобы хайпануть это не способ хайпануть хайпануть надо хайповать надо на творчестве надо делать да. классные вещи надо придумать прикольные фишки вот этом хайпую а то, что сейчас уже творится ну, вот это разврат какие-то интриги, сплетни кто-то уже, кто, да. что -то только не показывает да, какие свои места ну, на этом не хайпуют это вообще да. не, это где, ну, надо чуть, -чуть с умом хайповать то есть, вот раньше, э, реально, допустим если ты крадешь бит у кого-то да. это было стрёмно Но да. ре реально это было стрёмно, то есть а, он сплагиатил. А сейчас же на этом набор хайпует, да? да я украл. Он, он что говорит? Я у него украл. И смотри, как я сделал, типа, у западного. Ну, я не говорю за кого-то лично. Просто, ну, я видел такие, то что у меня нет, я никогда ни у кого ни, ну, ни у, ни крал, mm -hmm. не крал, не старался. Ну, как бы. Понятно, то, что есть образец, но я никогда, всегда старался делать по-своему. Нет, личного, какого... нет не личного, нет авторства просто, да? Вот они как бы крадут, берут за основу, да, говорят, да, вдохновляются. Да, да, вот, да, вот но... я хочу сказать. Раньше было это стрёмно, то есть, если ты украл, блин, а тут сейчас уже, наоборот, на этом, ну, уже не знаю, что-то свое придумать. Своего нет видения, как бы, и мне кажется. Давайте сейчас про негатив, mm -hmm. не про, про негативных персонажей поговорим. Вот кто вам в шоу-бизе, опять-таки, российском, не нравится, вот кто откровенно ведет себя, ну, недостойно, на ваш взгляд? Я, на самом деле, даже, ну, как бы, не знаю, кто себя как ведет, но я видел, опять-таки, по телеканалам, э, вот этих ряженых, крашеных, какой у нас артист? Зверев или как? Есть зверев, артисты, Я не... ну много крашеных сейчас на самом деле. Ну вот они вот, да. ну даже сейчас настоящие, ну не настоящие, на сегодняшний день кто вот выступает, пацаны, да. ну с крашеными да. ногтями, да, волосы, ну ну вообще весь вид какой-то, ну не знаю, как попугай, ну, неприемлем да? для меня точно, потому что ты родился пацаном и что творится Теперь на Западе вот это ЛГБТ-продвижение, все то, что гендерное, mm -hmm. это вообще для меня далекое. И, да, ну, упаси Господь, так сказать, not so, not so, not so, <laughs> что это mm -hmm. сопред, Я вообще это не приветствую. Если пацан, ты будешь, должен быть нормальным пацаном, то есть я опрятно выглядит. То есть ты должен, ну, пацан быть должен быть нормальным пацаном. В разговоре, в одежде, в привычках, ну, все нормально. А не так, что ты, там, такой ряженый, как ты вообще будешь... Ну, не знаю, для меня это вообще дико. Вот, вот это для меня самое, наверное, этот стрёмное вот опять же от этих людей они часто говорят что ну мы не несем ответственность за свое творчество делаем что хотим как хотим никто нам не указ но э, вы вот лично ваше мнение как вы считаете э, должен ли артист нести ответственность за свое творчество и вести себя на сцене ну, достойно если можно так сказать ну вот отвечая на втор второй вопрос по-любому он должен вести себя достойно но ну, где бы не только на сцене вообще даже в жизни потому что если уж ты артист если за тебя люди ну как бы если за тобой люди следят то ты уже привлек внимание на тебя ты даже не знаешь но за тобой как бы как бы сидят и ты чей-то кумир на тебя подражают примерно да а то что какой еще первый вопрос был а, нужно ли нести ответственность за а, вот, нужно ли нести ответственность но мне тоже задают этот вопрос хотя у меня есть такие песни там допустим за 105 двор его пор да но ну, всякие могут трактовать это по-разному ну, я думаю, в какой-то степени, конечно, должен нести. А с другой стороны, я вот, мне тоже недавно было интервью, типа, что ты хочешь, типа, донести до людей? И на самом деле я ничего не хочу донести. Я просто вот, ну, увидел, написал, подумал, написал, ну, как бы пережил, написал. А то, что я даю какой-то пример, да, по-любому он я, ну, даю что-то, что люди какие-то для себя выводы делают, они могут быть и негативными, непосредственно. И но я не хотел бы, чтобы это было для ну во вред им, то угу. есть только во благо, чтобы было. Ну в заключении могу сказать, что у вас сегодня вышел новый трек, альбом, новый трек, да, а, называется "Я самый плохой". Да, Можете немножко приоткрыть завесу тайны и о нем рассказать чуть подробнее? Сколько работали над ним и что для вас он вообще значит этот релиз? Этот релиз на самом деле такой с долей сарказма, знаешь, ну как бы, ну как сказать, я просто взял и сказал, что кто-то может не любит мое творчество, кому-то нравится. Кто-то, ну как бы много чего накопилось, много чего как бы у меня есть. Я говорю, ну я просто самый плохой. Mm -hmm. Ну давайте уже говорите в лицо. Я самый плохой. Да, я вот самый плохой. Я не там не стесняюсь сказать, со мной может что-то есть. Ну как бы не все уж мы не, не без греха. Может характер. не самый плохой, не самый хороший. Самый да, не самый хороший. Из-за этого я, ну написал я самый плохой. Вот. И на самом деле. Такой я как уже юморной трек, mm. ну, как бы с долей иронии, сарказма, так скажем, да. И тут ничего такого нет, просто уж очередной э, очередная песня. Просто с, как бы мне понравилось, я решил вот так написать. А ничего такого, что секретного там нет. А сколько работали, долго? Нет, ну, кстати, я очень долго Ай, Очень говорю, очень быстро написал. Я так mm -hmm. вдохновился. Mm -hmm. Ну, как бы. Как я пишу, если я вдохновляюсь, я могу за час написать. Да? Если. Если вот я чувствую, что мне неохота писать, я оставляю. Ну, день-два максимум. Ну как бы день по часу и вот так посидеть и все можно за день написать зато результат достаточно качественно интересный вот Мышл. я боюсь глазить я вот все песни но ну, пишу вот за день наверное знаешь ну не за день ну как бы я беру не говорю что 24 достаточно вот, быстро да час два посид... ну но не надо много сидеть там голову уже забивать вот ты чувствуешь что ты уже устал ну отдохнуть сегодня. или допустим занимаюсь в этот день допустим в понедельник я написал может неделя пройти две угу. недели пройти может на третью неделе, ну, я говорю, ай, вот сейчас хочу написать. Ну, вот, вот по кайфу пишу, и все. Здорово. Ну, на этом вопросы у меня закончились. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо и я уверен, что нравится. вы для наших зрителей раскрылись с новой страны. В свою очередь мы всегда были бы рады видеть вас снова на нашем канале. И я считаю, это было крутое интервью. Спасибо вам. Все было классно. Зрители, будьте хорошими. Не совершайте плохих поступков. На этом все. Наша программа подходит к концу. В студии был Амир Ахтямов, Альберт Нурминский. До новых встреч. Спасибо.